С моим э, хорошим другом, с которым мы тысячу лет не виделись, и хотелось бы увидеться, с моим. Ну, не знаю, мы работаем вместе лет, наверное, 15. Начинали мы с Петром. Э, лет 15 назад матчи подключился. И, собственно говоря, э, свое активное участие внес в развитие ламбре. И сегодня на прямом включении у нас матчей. Матчай э, мы можем начинать. Я тебя буду переводить. Ты меня слушай в Ютубе, как бы у нас, видишь, такая импровизированная онлайн-трансляция. Маленький, я... а, маленький сюрприз будет в начале. В нашем матче уступит место кому-то другому. Ты можешь перевести на большой экран? Да, здравствуйте. Ну хоть в экране мы тебя увидим. Здравствуй, Петр. Дорогие друзья, здравствуйте. Я очень счастлив, что хотя бы так вот в прямом эфире мы можем хотя бы так с вами встретиться, увидеться и поговорить. Się, я бы никогда в жизни не представил такого сценария не мог представить такой сценарий когда мы не, не, закрыты в своих своих золотых клетках находимся дома сидим дома не можем пересечься встретиться поговорить обсудить по, прикоснуться друг к друг другу обняться, для меня это вообще был абсолютно ну, невообразимый сценарий. Слушайте, это все, что на наше жизнь, на жизнь и на бизнес. И думаю, что уже с этим и нужно что-то сделать. Это да, это перенеслось на всю нашу жизнь, на личную жизнь, на бизнес, на, на все наши на все наше поведение. И мы как-то к этому уже привыкли, уже освоились, что-то уже как-то по-другому начали делать. С этим надо просто смириться и придумать, как, как жить дальше. Я не знаю, как у вас, но у нас как-то все были парализованы. Такое ощущение было, что все что-то ждут, все остановились, и что как будто наступит какое-то, что-то такое прилетит, что быстро-быстро решит все наши проблемы. И это, безусловно, отразилось на всех наших бизнес-процессах. Но все мы уже поняли, наверное, что жизнь идет вперед, и нельзя просто сидеть и дальше ждать. В Европе мы уже потихонечку начали ездить, мы начали перемещаться с какими-то сертификатами, прививками, какой-то ерундой. Но в любом случае мы увидели, что многие из наших партнеров, вот мои партнеры, Петра партнеры, они начали открываться и опять возникло желание чего-то достигать, чего-то строить существенного. Я уверен, что мы в Ламбре тоже нам уже пора от этого литургического сна отойти. Опять пора ну, как бы начинать мечтать, искать какие-то новые ну, желания, достигать каких-то вот тех идей, целей, которые, нам, которые у нас всегда жили в наших сердцах. Петр, а мы не спали этот год. Мы так пахали, о, извините, работали. Нет, я не говорю конкретно про нас, про наших там, представителей. Я говорю про весь мир, про то, что людям, в принципе, пора уже как-то проснуться и начать опять двигаться к своим мечтам и каким-то своим свершениям и своим к тому, чему они всегда шли. Я уже могу отметить, что я вижу просто этот, этот процесс, когда те страны, которые находились в каком-то таком спокойном, спящем режиме, вдруг начали быстро восстанавливаться. И я вижу прям активность открытия новых каких-то поставок, новых идей. То есть бизнес начинает стартовать. I wręcz się zaczęłam obawiać w tej dynamiki, która, która wchodzi, dlatego że boję się, że znowu yy, będziemy skazani na sukces, którego nie będziemy mogli skonsumować, bo będą tak duże zamówienia, że nie będziemy w stanie zrealizować, yy, bo cały świat nagle ruszy. Yy, I po prostu dostamy towarów. Поэтому я понимаю, что это уже как бы начинается процесс, я его называю таким успехом, которого я иногда боюсь, когда мы к нам прилетит все, что мы хотели, но мы перестанем с этим справляться. Например, там мы поймем, что у нас достаточно большие запросы по продукции товара. Я уже говорил о том, что у нас э, есть такая история. А, о том, что мы там... Вы, как бы э, Удлинятся цепочки поставок, то есть время доставки будет увеличиваться. Потому что все страны вдруг, весь мир э, как бы стартанул. И мне очень хочется, чтобы мы были на первом краю этих всех э, вызовов, чтобы мы всегда стояли первыми в очереди, чтобы... Не оставаться в конце и не спрашивать, кто, кто последний. видите, что? Еще есть у нас такие Люди А еще могу, знаете, на что обратить внимание? Я не знаю, как у вас, но у нас я вижу, как люди очень соскучились по, по обычным человеческим контактам. Они э, очень скучают по встречам, по каким-то дискуссиям, разговорам, про просто по человеческому общению. И это, в принципе, очень большое как бы, для нас, э, ну, подспорье, большой плюс для нас. Uh, это для нас большой шанс. В каком смысле шанс? Uh, это возможность для нас пригласить в нашу семью Ломбрайк, людей, которые чего-то хотят. Чего-то хотят, каких-то новых достижений, новых вызовов, новых uh, движений, новых свершений. Uh, это то, к чему всегда стремились мы. Это та возможность, которая сейчас может перед нами открываться и открывается. Поэтому давайте использовать этот момент, давайте быть открытыми, давайте быть ну, как бы приветливыми для того, чтобы те люди, которые могут и хотят быть в нашей семье, они могли пополнить наши ряды и собственно, активно расширить наш, нашу семью и наш бизнес. I think it's a Дорогие друзья, я тоже, как обычный человек, очень соскучился по нашим встречам. Я с удовольствием и приехал, с удовольствием и очень надеюсь, что у нас наступит то время, когда мы сможем вживую как бы пообщаться, вы сможете мне в глаза рассказать, что вас радует, что вас не устраивает, где мы можем быть лучше, как мы можем развиваться. И хочется, чтобы это сделать как бы глаза в глаза, так всегда проще. Я очень рассчитываю, что это время уже не за горами, и мы скоро это можем сделать. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что я уверен, что наступит время, когда мы сможем пересечься. Еще раз хочу сказать, что да, соскучился, давно не ездил, мне, очень, мне этого не хватает. Не хватает наших путешествий по другим странам, наших встреч, споров иногда, иногда каких-то простого человеческого общения. Я буду держать за вас кулаки, за ваше здоровье, за ваши успехи за то, чтобы у вас все получалось, и мы вместе могли развиваться и жить. Спасибо тебе, Петр. Ты, к сожалению, нас не видишь, но... но, но а ты, может быть... Спасибо вам за встречу. Да, спасибо за встречу. Мы тебе обязательно пришлем видео открытку от нашей команды, которая сегодня находится в Москве, чтобы ты хотя бы в такой, таким образом мог почувствовать наши сердца, нашу энергию, и это давало тебе тоже силы. Мы за тебя держим кулаки, тоже желаем тебе огромного здоровья и будь для нас всегда молодым, стройным, активным и таким вот хорошим маяком. Мы тебя очень любим и очень рады тебя сегодня видеть.